Как пандемия COVID-19 сказывается на объеме мусора в Мировом океане. В Казанском федеральном университете функционирует нейромаркетинговая лаборатория «Нейролаб». Проводится изучение уровня дислексии и дисграфии у детей. Методом ай-трекинга можно преодолевать эти когнитивные трудности, диагностировать эти патологии. Новый цифровой арт-объект в Казани. Какое фото опубликовал в своем инстаграме амбассадор каллиграфити Пакрас Лампас. В искусстве очень важен автор, художник, создатель, да, творец. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Альбина Гельманова. В Казанском федеральном университете прошло совещание под председательством ректора Ильшата Гафурова по вопросам реализации новой программы развития вуза «Приоритет-2030». Обсуждались варианты дорожных карт развития каждого подразделения в рамках реализации программы ⁇ Приоритет 2030 ⁇ Пандемия COVID-19 привела к резкому увеличению объемов мусора, что существенно сказалось на мировом океане. О том, что делать в сложившейся экологической ситуации и как бороться с проблемой, в нашем следующем сюжете. С началом пандемии COVID-19 количество используемого пластика резко взросло, а следовательно и пластикового мусора. Свою роль сыграло как огромное количество используемых средств индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки, так и распространение доставки товаров и еды из ресторанов и временный отказ от борьбы с одноразовым пластиком. Во всем мире образовалось более 8 миллионов тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией, из которых уже более 25 тысяч тонн плавают в Мировом океане. Свидание людей дома привело к тому, что им и выбросить сложно, и приготовить сложно, как бы, если нет продуктов. То есть начался вот привоз продуктов, начался, начались покупки вот такие онлайн, началось достаточно вот, большое образование мусора, внеплановое, скажем так, да, за счет mm -hmm. вот, одноразового использования посуды. Вот даже по больницам сейчас ведь тоже из одноразовой посуды кормят. Особенно сильно такой рост пластикового мусора может повлиять на океаны, о загрязнении которых много говорилось последние годы. По данным ООН, ежегодно в океанах оказывается 13 миллионов тонн пластиковых отходов, только в Средиземном море ежегодно сбрасывается 570 тысяч тонн пластика. А в некоторых частях океана ученые обнаружили в 7 раз больше пластика, чем рыбы. Мне кажется, задачей всех муниципальных органов по весне является уборка, вообще, организация работы по уборке территорий, береговых зон, самих рек, там, водоемов от мусора, в первую очередь. По подсчетам ученых из Португальского университета Авейро, опубликованных в середине июня в журнале Environment, Science and Technology, во время пандемии в мире ежемесячно используется 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток. Пандемия показала, насколько для всех нас важны системы по переработке и утилизации отходов и как легко эти системы могут быть перегружены. Елизавета Никитина, Универньюз. Масштабное статистическое событие в стране. Перепись населения стартовала 15 октября. В Казанском федеральном университете развернуты специальные мобильные пункты. Переписчики будут работать до завершения всероссийской переписи населения в будние дни с 9 до 17.00. Перепись можно пройти по нашим микрорайонам, по улице Тукая-77, за стационарный участок. Также можно пройти на госуслугах, мобильном приложении, либо на сайте официальном. Либо же дождаться, когда переписчик придет к вам ну, в квартиру, да, в дом проживания. Мы уже подходим к концу, потому что перепись она закончится 14 ноября. Уже большинство по данным, около 80% уже по микрорайонам, получается, по участкам пройдено людей переписью. По КФУ таких данных пока нет, потому что, как сами понимаете, КФУ как организация, она в себе собирает людей из разных районов, в разных частях живут, по разным адресам, поэтому более точной и по их микрорайонам уже находится. В Казанском федеральном университете функционирует нейромаркетинговая лаборатория «Нейролаб». Какой комплекс оборудования включает в себя и не только, смотрите в сюжете. В Казанском федеральном университете функционирует нейромаркетинговая лаборатория «Нейролаб». Она включает в себя структуру Открытого института инновационного технологического и социального развития, Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Решение о создании данной лаборатории было принято на рабочей встрече ректора вуза Ильшата Гафурова с руководителями основных структурных подразделений университета. Благодаря Акбарсбанку, его благотворительной помощи, они нам подарили лабораторию, которая включает в себя три рабочих места. Это уникальная технология нейробарометра, нейротренда. И наши преподаватели кафедры маркетинга, они прошли стажировку на базе АО «Нейротренд» и получили все компетенции для того, чтобы выполнять замеры и проводить нейромаркетинговые исследования. Лаборатория включает в себя комплекс профессионального нейрофизиологического оборудования и программного обеспечения для замеров неосознаваемых реакций респондентов на различные виды контента. В дальнейшем эти данные будут обрабатываться и учитываться при расчете в маркетинговых метриках. Сотрудниками НИЛ Нейрокогнитивные исследования в сотрудничестве с нейролабом проводится изучение уровня дислексии и дисграфии у детей. С трекинга можно преодолевать эти когнитивные трудности, диагностировать эти патологии когнитивные и речевые, способствовать профилактике и пропевдептике их в дальнейшем. Подчеркиваем, что Ильшат Гафуров отметил, что лаборатория прекрасно функционирует и служит для образовательной и научно-исследовательской деятельности. Она позволяет разрабатывать новые обучающие программы, а также научно обосновывать и проверять гипотезы маркетинговых метрик для Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается чемпионат по мини-футболу среди мужских команд. Традиционно матчи проходят по средам и воскресеньям в 19.15 и 13.45 соответственно. В эту среду на паркет КСК КФУ «Уникс» выйдут сборные института геологии и нефтегазовых технологий и Елабужского института, а в воскресенье – институт международных отношений и институт информационных технологий и интеллектуальных систем. Матчи пройдут без зрителей, но ты не останешься без порции студенческого спорта. Наш канал покажет все матчи в прямом эфире в нашей группе ВКонтакте. Амбассадор каллиграфии современности Пакрас Лампас создал новый арт-объект. В своем инстаграме художник опубликовал фото казанского моста «Миллениум». Подробнее в нашем следующем сюжете.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 На этом все. В студии была Альбина Гельманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!